Итак, Михаил заезжает в гараж Покрасочный бокс Тихо, тихо, тихо, нежнее Хороший Даже в таком состоянии машина транспортабельна. Что, ребят, мы добрались уже до нашей покрасочной камеры. Нам это представили наши знакомые. Ссылочка в описании будет под видео. Что мы сегодня здесь делаем? Очень хочется спать. Ночь, но у нас очень сжатые сроки, у нас соревнования впереди. Поэтому сейчас мы готовим антигравий. Будем наносить, Олег Евгеньевич, помашите камерой договорящие руки. То есть тот человек, который мне конкретно помогает, практически все сам делает, и я ему помогаю. Вот, э, по модус своего садарис. Итак, у нас сейчас что мы сделали? Мы закры, закрыли все выступающие части, которые могут быть окрашены, скажем, не там, не там, где мы рассчитывали. Вот, эта брусочка также один из э, продуктов компании Реофлекс. Достаточно такая плотная, хорошая, не рвется, ну. Вот, но мы Применяем классический инструмент, это газетка, в данном случае спонсор компании Метро, каждый день, когда едешь на работу, в метро забираешь, вот, поэтому дешевле, конечно, безусловно, удобнее. Ну и, конечно, обычный как малярный скотч, то есть бумажный, которым мы проклеили все инструменты, но это не так все просто, мы сейчас просто покроем пороги антигравим, после этого у нас будет новая переклейка, заново все, мы вот эти все швы будем закрывать, мы об этом более подробно расскажем. Погнали дальше. Первый этап у нас готов, антигравий нанесен. Здесь вот все красиво сделано пленочкой. Рекомендую делать так, а не газеткой, потому что все равно там что-то может плюнуть машину потом придется стирать раскрытием и так далее шикарное место потому что очень много света значит будет хороший звук хороший свет хороший кадр поэтому сейчас у нас будет основное это именно антигравий и здесь уже будет подготовка покраски. покраске сейчас мы что делаем после нанесения антигравия мы сейчас закрываем также защитную пленку производственной компании реафлекс верхнюю часть и сейчас когда это все высохнет у нас начнется покраска основных частей автомобиля как видите все уже обработано обезжирено, обезжирено. Вот. очень гладенько очень все красиво поэтому очень надеемся что цвет будет прям такой какой должен быть да Олег да, но это не точно Вот придется очень много все равно закрывать вот, потому что все равно это покраска и она требует очень много времени к подготовке. Вот тоже можете обратить внимание, что задняя дверь замотована, а передней нет, потому что мы можем красить только заднюю дверь частично. Вот Кусочек мы покрасим передние, да, с фотками у нас полностью под покраску покупал по, капот. А, под покраску у нас передний бампер, который мы оставили дома пока. Он себя плохо вел поэтому мы все с собой не взяли вот переднее крыло но она была в сговоре с передним бампером поэтому мы тоже остались дома он уже был наказано и покрашен <laughs> да было наказано и покрашен вот поэтому в принципе что у нас остается покраска практически всего слоя а, да еще у нас получается покраска при верхней части кусочки да тоже у нас очень много было подготовлено очень все гладенько очень все прям Вау, поэтому ждем только нанесения краски. Ну что, ребят, время уже почти 12, почти полночь, и наша тыква превращается в солядист. Вот закрыли полностью все, что у нас не под покраску специальным покрытием от компании Диафлекс. Вот очень плотненькая, хорошенькая, вот. Но без малярного скотча все равно никуда. Вот, поэтому мы здесь закрываем все чтобы у нас не спать по покраску то есть единственное что у нас остается только то что мы будем красить здесь это мы, мы не красим поэтому оставляется полностью поэтому здесь вот, лобовое закрашено все за вот, потом у нас еще бампер как я и говорил с крылом остались долго за плохое поведение вот также здесь вот у нас тоже подготовлено к покраске Здесь будет передняя дверь, задняя будет покраска по чуть, чуть. И здесь вот задняя часть то же самое. Вот, поэтому... Ну, По-моему, прекрасное наше не столь простое время с учетом дефицита всех частей дефицит, Компания Reaflex полностью перекрывает все потребности по так, покраске, созданным каким-то элементом. То есть, поэтому очень интересно. Ссылочка в описании на компанию Reaflex под этим видео ну а мы дальше значит, начинаем закрывать чтобы можно было начать уже красить Уже почти 2 часа ночи. Да, Олег Евгеньевич? Вот. Мы практически... Ну, как мы? Олег Евгеньевич практически закончил погаску машины. У нас осталось только чуть обработать капот. Вот. Поэтому, в принципе, я думаю, нам еще где-то минут 40. Да, Ну, дай Бог, да, еще лак да. Здесь у нас осталось... Сейчас разведем покроем капот. Вот. Здесь уже, как вы видите, да, Покрыто антигравием, все очень красиво, все очень цивильненько. Вот, уже покрыто вот таким красивым слоем, слоем. Кажется, металлик. Вот. Соответственно, здесь все закрыто у нас не испачкалось ничего. Колес я уже не стал накрывать, потому что все равно мне нужно будет менять на летнюю резину. Вот, зимнюю резину уже под списание потому что она уже от сезона отходила, это уже безопасность. Вот. Что хочу сказать. на мне очень красивый костюмчик от компании Реофлекс вот поэтому у нас на самом деле практически полностью ну, весь материал под покраску от компании Реофлекс начиная от грунтов, шпаклевок, покраски, лаков, разбавителей то есть у нас полностью все поэтому в принципе мы заканчиваем наши серии ролика по восстановлению солярица, поэтому. Более подробно я буду еще отдельный отчет по поводу стоимости запчастей, там, а, пружин, амортизаторов, замена где что искал, где нашел фары, самое интересное, сейчас оригинальные фары на стоит стоят 24 тысяч, я благо нашел за 6, 2 за 12, вот поэтому в принципе весь, а, так, вся серия роликов, будут ссылочки в описании, скорее всего где-то здесь это будет, а, в целом у меня плейлист, вот постановление составляется, найдете где, где найти запчасти, где купить, где что, и конечно же про продукцию Reaflex, про которую мы подробно рассказываем. Там будет рассказано, какой материал для чего, какая последовательность, какие требуются технологические процессы для того, чтобы все было качественно и красиво. Ну а что, мы пошли на воду краску и закончим сегодняшний наш сюжет. Так, ребят, ну что, у нас уже финалочка, у нас покрасили практически все части, которые требовались, вот, у нас остается только теперь покрытие лаком, И у нас крыша вот такая ровненькая, вся блестит, капотик такой выровненный, здесь вот прям вот, вот удар, И он прям ровно такой, сейчас весь, вот прям как-то вот, чук-чук, вот все как надо, также бы там, где были кусочки с шагренью, там просто не могло появиться коррозия. Также были зачищены все. Он покрыт Вот. Поэтому как бы все остается чуть-чуть. Сейчас сама сложное. Время уже позднее. Но вот, мы хотим сегодня уже все закончить чтобы уже на завтра осталась только техническая часть, то есть по замене там пружин, амортизаторов, всего остального. Поставим крылья, э, банкер передний, закроем вставочки, все уже будет, поменяем и завтра, наверное, балку переднюю. Вот, поэтому так. Ну что, так третья жизнь уже соляется будет на самом деле надежный пробег 268 сейчас уже будет 269 тысяч конечно время не щадит московский соли тоже поэтому пришлось там по обрабатывать я думаю что еще потом я его загоню на эстакаду обработаю днище причем основательно потому что он тоже имеет следы коррозии его вот, тоже нужно будет оспорительным грунтом обработать потом уже акрилом вот, и скорее всего потом надо будет грунтовать полностью все нище, потому что там тоже за это все время там, слой грунт антиграми тоже и отваливают. Вот, поэтому мы продолжаем дальше. Ну что, ребят, у нас уже почти финалочка. У нас вот есть такая липкая салфеточка с пропиточкой, с антиэстетическим эффектом, которая лучше крышу. Ничего иногда снег сверху. Эффектом собирается все так называемая опил да поэтому как бы тут сразу со... частицы металлика да, которые в видно. воздухе оседает так ну, да, а да, вот а он прям чувствуется она собирает аккуратно аккуратно ак ак а не надо сильно дает не надо <с> без фанатизма я понял это... Это такой Ш шагрень Прям видно сразу, за да, что вот прям Да, это на перед, перед нанесением лака. Для того, чтобы убрать, чтобы лак сложился ровно, чтобы металлика не торчали, а были собраны, разглажены. Продолжаем дальше. У финальный слой, открываем лаком, быстро все Вот, этот лак выглядит. Где баночка, Барашка, выглядит вот так вот. Разводится. Вот поэтому вот так вот она серенькая, а вот так вот уже покрашена. Обязательно при работе с такими штуками надевайте маску. Очень обязательно знать, чтобы не отравиться. И вот все должно быть открыто, как минимум. Ну что, ребят, мы закончили покраску моей машины. Мы закончили, это часа в 4 утра, да, ну, Олег да. Надышались, хоть даже спустя респираторы лаком и покрытием. Так, что мы использовали? Первое, безусловно, когда мы подготовили нашу машину, мы в любом случае использовали эмаль базовую вот если вы обратите внимание она даже стоит сае то есть это то же самое что написано здесь если вы, если вы не знаете цвет своей автомашины и вам сложно подобрать колорист вот здесь вот есть цвет paint. на средней стойке левого водителя да вот здесь paint указано сае то есть соответственно колорист нам подобрали под цвет то есть вроде как если так смотреть мы попали достаточно в цвет вот Алек, покажи вот, заднее крыло Задняя дверь и вот стойка. Вроде ну совпадает. Конечно, мы можем это увидеть уже больше на потовый машин. Мы это увидим, когда снимем с передней правой двери. Да. Так, и также мы испарили, э, использовали разбавитель для металликов ReoFlex. Вот э, все очень подробно, какие материалы используем. ссылочке в описании под видео. Вот все материалы мы используем только компании Reoflex. Они полностью перекрывают все потребности по показкам. Так после этого, как мы нанесли, мы использовали лак супербыстрый. Тряпки Геннадий, он действительно быстрый. О, лак не то слово, <с он <с твердеет <с уже через 30 минут, растекается в принципе нормально, надо делать только единственный минут пожиже, чтобы он хорошо растекался. Вот, есть, не жалейте разбавителя. Да, да. и но ну, опять же это с учетом э, температурного режима, потому что все-таки да. жарковато. Вот. 25-26 да, градусов. Есть еще мерные стаканчики, которые очень удобные, да, то есть здесь как раз есть. 1,10, к 8, то есть по 1,4, да, то есть полная. вот здесь класс, вот есть прям вот с указанием размеров базы все свои, и, конечно, очень часто мы использовали так называемый разбавитель для лакокрасочных материалов, то есть очень удобная штука даже я, человек, вроде, так не посвященный в изыске сервисных работ, мне достаточно было понятно, как это все проводить, потому что, допустим даже если бы Олег мне не помогал ну, наоборот, я ему помогал. Ну, давайте будем объективны. потому что все-таки моя задача показать, объяснить, как среднестатистический мужчину в гаражных условиях, потому что все-таки мы делали не на сервисе, ну, скажем так, это гаражные сервисы, то есть среднек, которые есть в каждом городе, в каждом районе, в каждом гаражном корпоративе, которые рассказывают, как делают машину. То есть, допустим, есть понимание по грунтовке, есть понимание по шпаклевке. Да, кстати, не рассказал по поводу материалов. По, допустим берем любой материал на каждой баночке есть некая, там, некая технология да то есть применение то есть это вот здесь не будет потому что разбавитель разбавляется в, в, в любом случае то есть он показывает да то есть э... Нет, лак, будет. Вот, тоже... вот то же самое то есть почему я и показываю именно эту сторону потому что показывает как это все использовать то есть чем разбавляется сколько он компонентный и это все можно также посмотреть то есть, Допустим, вот вынес, вам, не хватило информ... вам не хватило информации, которая указана на банке, да, то есть, хотя вот здесь вроде и размер сопла, то есть, и давление, то есть, ну, все есть, грубо говоря, да. То есть, открываем телефончик, да, находим здесь приложение Reaflex, опс пожалуйста здесь есть каталог технологии ремонта то есть вы можете в принципе взять то есть проверка покрытия перед покраской обезжиривание то здесь все очень наглядно то есть не надо пользоваться YouTube, То есть это именно вот метод а, окраски мокрый по мокру мокрый карозин то есть все, все то же самое что мы делали то здесь только уже более подробно рассказано допустим если мы открываем каталог материалов то допустим шпаклевки те же самые да вот, универсальная, мелкодисперсная, вот, которая финишно со стекловолокном, вот, чаще всего, мы, которого, к сожалению, использовать, то есть, здесь очень подробно про каждый материал рассказано, то есть, что необходимо, то есть, какие пропорции смешивания, то есть опять до да, нанесения жизнеспособности 4-5 минут при 20 градусов. То есть, вот очень быстро. То есть, Особие суш... для чайников, одним словом. Да, прям очень все наглядно. То есть, в принципе, как бы при наличии там, хорошего гаража. А вот данный, И прямых дан, рук. Да, да, прямых рук это безусловно. <смех> И на вещи данного приложения в принципе, ну, в состоянии любой мужчина сделать. Да, будут моменты, скажем так, которые это касаются, если я правильно понимаю, или меня поправит. Это, допустим, когда ты наносишь шпаклевку, ее вот затирать потом грунтовать. Здесь вот могут быть сложности, потому что ее нужно прям вот. Ровень без В Ровень а, вот здесь шагрень. тоже есть один нюанс, шагриня, суть не в этом. Тоже, наверное, не такое слово, просадка шпаклевки, по-хорошему, нужно на второй день. А, да. Технология, опять же, мы ее не совсем соблюли, потому что, да, потому мы что... Мы ограничены во времени, поэтому это была экспресс-покраска, грубо говоря, в течение там... Ну, на самом деле, да, шпаклевка для того, чтобы она устоялась, она как минимум сутки машина должна простоять. Ну, прям вот, по-хорошему, 24 часа, да, поэтому в нашем случае это было... Экспресс, экспресс-покраска. Меньше 24 часов, поэтому... Есть конечно некие моменты, где она чуть-чуть просела, но ну, для меня это не критично, потому что я понимаю, что все равно сейчас машина у меня пойдет на соревнования в гравийку, то есть это все равно будут некие школы. Вот, поэтому на крыше 20... смотреть вообще смысла нет по одной простой причине, потому что нужно было вырезать стекло и полностью обрабатывать рамку, о чем был мистер Евгеньевич предупрежден, Однозначно. поскольку ржавчина из-под рамки, из-под резинки все равно поднимет в этом месте базу и лак и даже. Да, поэтому как бы, у меня, для меня более важно было то, что машина покрыта, вот те моменты были, которые коррозионные, да, очаги, они все устанены. Очаги, у меня Это корызи, более важно. Да. да, я понимаю, что мне в любом случае будет замена стекла. Вот, поэтому, в принципе, здесь вот ну, не, ну, точно, Покрытие прям вот гладенькое, прям вот очень приятное. При... Лак растекается хорошо, говорю, но не нужно жалеть разбавителя. Добавлял 30%. То есть, по сути, произошла окраска больше половины машины, по сути, да, очень много времени заняла именно подготовка, именно оклейка. Еще раз повторю, что мы использовали все материалы компании Реаплекс. Даже эта пленочка, да, вот укрывная, так называя, также можно найти в приложении. То есть также используем компании Аплекс. То есть полностью мы прокрасили. Вот. Но ну, следующий этап, наверное, будет уже покраска все автомашины. То есть, тут тоже мы... будет легче, потому что очаги коррозии Ура, она прошпаклевана. Нужно будет задереть все это аккуратненько, вывести, да. Где да. нужно протянуть. Нужно протянуть. заклеивать полностью все. Мы очень много все использовали. Вот, поэтому, в принципе, что? Сейчас отрываем а, все наши... Снимаем пленку и потом посмотрим уже, сравним. Да, насколько ценят. она будет... Там, в принципе, вот, можно тут попробовать. Ближайшего. Ну, я скажу так. Я, так что полируется потом. Карбон горячий. Здесь он по зерно по больше, здесь чуть поменьше. Ну, не страшно. Я скажу, поедет человек, который не особо разбирается. Нет, я сказал сразу, здесь он более светлый серый, здесь немножко коричневатый. Так нужно полировать, вот. ну, Видим, границу чуть -чуть. мы видим. Светлее, темнее. Но мы еще не полировали. Не полировать ничего. Суть не в этом. Цвет базы не изменится. Это будет явно. В чем я и говорил? Видите, сразу граница идет. Да ничего подобного. ну, а, ну она серая, влияет. сразу. Серая. Темная серая посветлее. А вот тут не видно почему ну, Ладно, не будем. А грустно, все нормально. Нет, а почему? Вы, выгоним на солнце, машину ты сразу увидишь, что она отличается Это, кстати, Ну что делать, зато машина покрашена. Вот Ладно. он, кусок, да. Цвет, ну о чем вы красить нужно было все. Ладно, здесь уже <с> вопрос <воплощие> не критично, просто очаги коррозии устранены. Да, да, Вот, поэтому говорю, Здесь нам только снять снять это все, остальное там уже будем смотреть. Может потом подкрасим как-нибудь еще что-нибудь там более цвет, но.. Может быть, если полирнуть, то посмотрим. Не-не-не. Ладно, ладно, уже как есть Первый опыт он такой Вот, вот. поэтому здесь уже будем Конечно, дальше смотреть да. Есть еще, что нас с машинкой поработать Поэтому продолжаем